Относно не некоторых высокопоставленных службовых особой Республики Беларусь об творении невыносных условий для некоторых категории изъявлений о а приватности осужденных за распространение наркотиков, хотелось бы подзначить, что творение контрацепционных контра контра лагерей в Республике Беларусь приоритизируется Конституции Украины так и международным обязательствам урени права человека, которые взял взяла на себя Республики Беларусь.